Обещала, выполняю. Где взять силы для успеха? Или как научиться быть в моменте и получать эту классную силу, состояние, когда у нас много забот, много хлопот, когда у нас много задач, когда мы кушаем и думаем о чем то другом, как быстрее сделать то или другое. Как же сделать так, чтобы реализовать вот эти красивые слова жить здесь и сейчас в моменте. Красиво звучит. А как же это в жизни применить? И я, Надежда Новосельская, психолог-коуч, сегодня с вами буквально за несколько минут покажу вам простыми примерами, как устроена наша психофизиология, как устроен наш мозг и как устроена вот эта вся система вокруг нас, которая помогает нам или легко достигать, чего мы хотим, или же трудно, напрягаясь, Таким вот, таким вот пробивающим способами э, эмоциями. Я буду в очках, потому что у меня тут солнце, жара, я сейчас э, в Турции, как видите, в Маечка, вот из Турции. Э, сегодня чувствую себя прекрасно на улице зима, и я рада, что с помощью вот этих практик, в том числе, которые буду вам сейчас э, показывать и рассказывать, как это работает, с помощью этих всех методов я сегодня спасибо Богу, спасибо мне, знаниям, которые я имею. Сегодня я получаю ту радость и ту жизнь, которую хотела всегда. Итак, первое. Наш мозг устроен так, что у него изначально огромное количество километров нейронных сетей, которые заложены для того, чтобы человек был счастлив потому что человек приходит в этот мир для того, чтобы быть счастливым. И заранее задумано, чтобы действительно у нас все были для этого возможности. Поэтому если вы чего-то хотите, правильно хотите, продумаете грамотно, запишите свои хотелки, не просто «хочу, чтобы», «хочу, чтобы» — это цели уже, а вот грамотно сформулировать запрос — это важно, потому что в мозге, повторяю, уже заложены все функции, все, все изначально предпосылки для того, чтобы это случилось. Поэтому если вы правильно сфокусируетесь, на том, чего вы хотите, а это э, радикулярная информация, отвечает за эти «хочу», значит, у вас должно быть записано правильно, грамотно 300 тысяч и более желаний на бумаге, да-да-да, и вам это нужно записать, вижу, слышу, ощущаю, как будто это случилось. То есть вы в таком, таком варианте как будто бы играете, э, как будто ребенок, да, вот играете вот эти дочки-матери. Да, надо построиться, потому что мозг нас не принимает такую информацию. Мы считаем, что это неправильно, это глупость. И на самом деле так устроен мозг, и люди этого не знают. Поэтому первое, 300 и более желаний должно быть написано в ближайшие два дня. Сейчас еще время такого позитивного эгрегора, который работает на нас, потому что многие люди находятся в состоянии вот этого позитивного такого настроения на праздники там религия рождество и, и, и все такое прочее и наукой доказано что в эти моменты действительно происходят чудеса и гадания и, и все это происходит не просто так это все работает ну что так устроен мире и наукой и доказано что вот соединение правильно записанных и правильно сформулированных это работает но есть условия условия, когда вы благодарите за то, что это как будто бы уже есть. То есть вы когда пишете то, что вы хотите, например, вы хотите там машину, путешествия, вам нужно настолько детально прописать, что вы хотите. Вот настолько детально не полениться, потому что ленность ума порождает ту жизнь, которая у нас сегодня есть. Поэтому те люди, которые не боятся мечтать и о самом таком, который вам ну, нереально, у них дается возможность, потому что когда вы чего-то захотели, у вас уже есть изначально возможность этой реализации. Сейчас я говорю про желания, которые важно уметь записывать. Это цели категории «хочу», потому что дальше есть цели категории «что делать», «как делать», это отдельная красивая тема, и есть цели категории «а в каких состояниях нужно быть, чтобы это приходила быстрее. Так вот, я говорю про цель категории «хочу». Итак, длинное расстояние, это расстояние между Луной и Землей, там два раза посчитано наукой, что у нас такие нейронные сети. И когда патологоанатоми открывают, скрывают наши черепушки, то видят, что многие нейронные сети даже были не распакованы. То есть они были в клубках. Улавливаете? То есть получается, что, как Милтон Эриксон сказал, что если вы, что человек живет до 30 лет в среднем, Потом он умирает и хоронят его лет 80. Представляете, вот такое выражение. Так вот, на самом деле, мы в большинстве своем живем... Не живем, мы мертвые, потому что мы не распаковали свои нейронные сети, не распаковали свои данные э, природой, э, нейронные вот эти всякие связи для того, чтобы жить по-другому. Поэтому мы копаемся, как навозные жуки, боимся поднять голову, увидеть другие возможности, помечтать, поднять голову вверх, и так далее. И это первое, что важно делать, кому это было полезно, кто из этого поймал инсайт, поставьте инсайт. Потому что следующее состояние следующая составляющая, чтобы вам легко все было, их доставалось, вам нужно учиться быть благодарным. Если человек не благодарен, он, первое, нищий по уму, своему по состоянию, своему, он не присоединяется к этой силе благодарности, которая дается нам Богом, благодарю. То есть вы дарите благо. Вот я вам сейчас дарю, ваша задача ⁇ ответить мне. Если вы не отвечаете, вы, ну, простите меня, вы нищие. Я этого тоже раньше не знала, поэтому пишу всегда, отвечаю всегда, даже если мне не хочется, потому что знаю, что я программирую свою нищету в плане и ума, и достатка, и так далее. Поэтому я благодарю тех людей, у которых я учусь, у своих учеников, которые учатся у меня. Это нормально. Так вот, главное – это благодарение. И дальше у нас будет практика для тех, кто хочет быстрее выздороветь, кто сейчас находится в таком состоянии приболемшим. У многих сейчас простуда, корона кого-то, кого-то обычная простуда, ну, в общем, благодаря вот этой теории, которую вы сейчас получите, с этим знанием, я в конце дам практику. Так вот, чтобы жить, и где будут практики, так вот, чтобы жить качественной жизнью, получать удовольствие, нужно учиться быть в состоянии «здесь и хочу» и умение благодарить за то, что есть. Об этом чуть дальше. А пока я говорю вам, что следующая составляющая – это благодарность. Причем благодарность за то, чего у вас нет. Вот вы написали в первой части, столько там желаний. Вы когда находитесь в этом состоянии здесь и сейчас, описываете то, чего вы хотите в настоящем времени, как будто это есть. Причем как можно больше деталей, больше суббодальных характеристик. Вот прям как много-много-много вижу, слышу, ощущаю, запихи услышать. Какие там, там не знаю, как, я иногда говорю, вот так, чтобы быстрее было запомнить, вот вы представляете свой дом, комнату, зашли в какую-то отдельную там угол комнаты и видите какого цвета во шторы и даже когда там муха случайно залезла вам это надо увидеть понимаете насколько вы должны включить ретикулярную формацию потому что именно там фокус внимания который собственно потом распределяется как на вокзальчике по всем распределяется по всем... по всему телу ищет вот эта вот волна в тело запускается, а тело со своим состоянием, со своей эмоциональностью, со своей вот этой благодарностью, отдавая в мир, получает. Почему? Потому что баланс. Должен быть баланс. Хочешь взять, отдай. Кто, кто понимает про баланс, пишите баланс плюсик. Поэтому первое, написать много и правильно, быть в благодарности за то, что вы как будто уже это имеете, и вообще быть благодарными за то, что у вас есть. Просто вот, ну, просто быть благодарным. Об этом будет чуть дальше будет практика. И третий момент – это цели. Это конкретные цели с, с мотивацией для чего. Когда вы выполняете не свои цели, вам трудно дается. Вы не понимаете, почему вам... У вас внутренние конфликты возникают, у вас есть торможение, вы переходите в множество других каких-то программ, вы тратите какие-то деньги разные на какие-то инвестиции, на э, какие-то тренинги, какие-то курсы. А в итоге стоите на месте, загоняете себя в еще больше долги, и опускаются руки, энергия падает и так далее. Потому что у вас нет конкретной цели. И здесь важно вот что. Когда вы поставили конкретную цель, вам нужно понимать, что вам будет трудно. Вначале, чтобы ракета чтобы ракета отлетела, нужно в ракете очень много топлива. Согласны? То согласен, то понимает. Пишите, ракета согласна. Кто будет слушать записи, тоже, пожалуйста, пишите. Когда вы включаетесь, пишите, ваше тело включается, а это бессознательно. Потому что тело – это 95% энергии. И вот вы, если только умом слушаете, а ничего не делаете, это в одно ухо влетает, другое влетает. Понятно, да? Так вот, когда у вас есть цель, вам нужно понимать, что у вас будут трудности, и у вас будет непонимание, незнание, вас будет вызывать сопротивление, то, что новое что-то, у вас нет навыков на новое. Вот вы представляете, вы никогда не ходили в спортзал, вы вырастили живот, ляжки, жиры там выходили, и вы поразрастались, и вы решили пойти в спортзал. Вам так просто будет снять? Нет, конечно, вам нужно будет регулярно, постепенно, каждый дважды день делать эти упражнения, плюс правильное питание, плюс позитивное отношение к миру, и тогда в 2-3 месяца вы будете получать результаты кто с этим согласен пишите согласен плюсы к чату так вот будет трудно и любую вашу цель которую вы ставите вам не нужно бегать туда-сюда очень часто люди э, в силу своей, своего невежества простите в силу непонимания что любая цель это всегда вначале трудно они опускают руки и они говорят это не мое это не мое это не мое да нифига подобного нужно для себя осознать что первое чтобы ракета отлетела, нужно много топлива сжечь. Для того, чтобы сжечь э, жиры, какие-то там, э, там пузы наши там, всякие понарастали, понаедали, да? здесь нужно будет поработать. И не только голодовками себя. Здесь нужно правильно, мышечный корсет, чтобы, чтобы вы ходили регулярно. Если не в спортзал, то дома, чтобы вы делали. Но это уже внутренняя мотивация. Зачем? И потом вам нужно задавать себе вопрос. Зачем вы это делаете? Ради чего? Что будет, когда я достигну? И вам нужно прописать минимум, внимание, минимум 100 ответов, что будет возможным, когда я достигну этой цели. 100, слышите меня? 100 пунктов. И вот в этом происходит ваше программирование. В этом происходит баланс вашего левого и правого полушария. Левая конкретика. Вы видите, сколько денег вы будете получать, в каком доме будете жить, например, да, там, где вы будете отдыхать. Если не знаете, погуглите, поищите картинки, потому что, а я не знаю, а Google вам помощь, друзья. И когда вы себе ответите на вопрос, а что будет возможным, когда это произойдет, там, я найду такого-то человека, чтобы построить с ним здоровые отношения. Я там построю бизнес, который будет там от 50 тысяч долларов в месяц провести мне доход. И так далее. И когда вы запишете вот эти пункты, что будет возможным, вы таким образом включите уже правое полушарие, то, которое отвечает за творчество, за кайф, за удовольствие. И пока вы будете писать, вы, по сути, простройте свою новую программу. Люди поэтому и ходят по множествам тренингов, потому что они не хотят работать. Они думают, что они, она купила или он тренинг, послушал, сделал 2-3 упражнения и бросил. А здесь нужно усердие. Усердие и еще раз усердие. Итак, первое, что нужно делать, какими нужно быть в состояниях. А где вода? Здесь, да. Если мне пить хочется. Итак, первое, 300 минимум желаний, записанных правильно, вирус слышу, ощущаю в настоящем времени. Причем записывать те, то, что вы получите, уже благодарность, как будто вы это имеете. Так устроено наше линейное или нелинейное мышление, кому интересно, погуглите. Так устроена наша психофизиология, так устроена э, так показаны результаты таких действий через других людей, которые уже получили такие результаты, о которых я говорю. Второе, благодарность, состояние благодарности всему, что происходит у вас за то, что вы имеете. И третья цель категории, что я делаю, зачем я делаю, какие трудности возможны на моем пути, и что станет возможным, когда я этого достигну. Конечно, это все быстро, в общем, но даже то, что вы сделаете, вот из того, что я проговорила, запишите, запись послушаете, я вам гарантирую, что месяц-два, и вы будете искать меня, что написать мне благодарность и сказать ему ну, вот, благодарю за это число, которое я был на этом эфире. Ну и теперь практика Практика, особая практика для тех, кто хочет выздороветь быстрее, кто хочет, кто хочет снять боль, кто хочет быстрее пройти курс реабилитации, неважно в какой состоянии, в какой стадии болезни вы сейчас находитесь. Кто-то приболел, кто-то уже хорошенечко его закатала, кто-то в больнице лежит. Итак, поехали. Наш ум так устроен, что мы э, запускаем туда знания, которые вызывают, знания, информация, которая вызывает на нас определенное состояние. Тело так устроено, бессознательное наше так устроено. Тело бессознательное, я бы здесь стреляла знак равенства, потому что условно говоря, тело — это есть бессознательное. Мышечная память, ТНК, память держит, помнит, и на самом деле нам и управляет то, чего мы не осознаем. Так вот. Когда у вас нет своих целей, вы выполняете цели других. Вы загоняете себя в какую-то ловушку, вы быстро выгораете, и у вас такое может быть, что вам кажется, что это не ваше. Почему? Потому что вы не договорились с собой и не записали кайф и удовольствие от того, что вы получите. Неважно, вы работаете на себя или работаете на компанию, на работодателя, здесь не имеет значения. Вы просто личность, человек со своим мозгом и своими, и своими данными, которые дал нам Бог, природа, мама с папой и так далее. Поэтому фокус внимания, ретикулярная информация это тот уникальный уникальный орган, часть в нашем, в нашем мозге, который отвечает за распределение той энергии. И когда вы находитесь уже в состоянии болезненной, неважно, что у вас болит, это психосоматика, вы это тоже знаете, если болят ноги и колени, вы не туда идете или застоялись, или вас от чего-то сдерживает, здесь надо разбираться. Любые кожные заболевания, это непринятие себя, непринятие других, аллергия, там, Безгливость и так далее. Дальше там сердце, слишком принимаете к сердцу, горло, значит, не сказали, промолчали, проглотили. И вот эти так называемые простудные заболевания, это тоже сюда. Просто организм поймал именно в этом моменте, слабое место нашел, и ваши непроговоренные кому-то не сказанные, себе не сказанные, кому-то не сказанные, в итоге вы глотаете, и тело ваше что? захватывает и тянет эту болезнь. Поэтому, что мы делаем? Первое, благодарим себя за то, что вы сейчас просто живы. Обнимаем себя и говорим благодарю тебя, дорогое мое тело. Спасибо тебе, моя душа, за то, что ты напоминаешь мне о том, что я должна быть счастлива или счастлива, получать кайф от этого мира, от этой жизни. Потому что кого-то уже нет, кто-то уже ушел, кто-то курсится на больничной койке, кто-то лежит на дороге, сбитые машины и так далее, и так далее. Понимаете, да? Итак, первое, вы благодарите себя, обнимаете себя. Дальше вы закрываете глаза, включаете какую-то музыку без слов. Это могут быть тибетские поющие чаши, это могут быть другие какие-то, но без без слов. То есть какая-то тихая музыка, которая хорошо вам работает для вашего мозга. Погружаетесь и дышите. И дальше вы говорите. Уважаемое мое дорогое горло, если это горло болит, я знаю, что где-то я накосячил или накосячил. Я не сказал тому о том. Не сказал себе о том. О том-то, о том-то. И поэтому, и поэтому сейчас ты имеешь такую неприятность, как болеть. Прости меня, пожалуйста. Если это горло, делайте вокруг горла мысленно, такой шарф, состоящий из разноцветных таких паутиночек энергетических, там фиолетовый, зеленый, синий, золотистый. И вот, вот тут вокруг вас, у вас создается такая, такая, как бы, шарфик такой. И вы дышите, фокусируете внимание только на этом. И вот дышите, как будто бы вы этим местом дышите, где у вас, например, болит. Например, там горло, да? Конечно же, при этом вы принимаете какие-то там обычные там таблетки, то, что вы принимаете, много пьете. Обычные, обычные препараты, которые вы знаете. Если это касается головы. Голова – это та часть, которая... Как правило, болит не просто так. Вы чего-то не додумали, что-то не закончили, и у вас э, и ночные вдения, у вас и тревоги какие-то, незакончены какие-то гештаты, незакрытые отношения с людьми. Вот все, что не закончено, в голове крутится вот этими обрывками связи, как будто, знаете, как обрезали электрическое провод и не заизолировали. И вот этих проводов столько может накопиться, что оно там болит. Да, это психосоматика. Да, я знаю, о чем говорю, я врач-техофизиолог, я понимаю, как все устроено, И сегодня я об этом говорю, потому что это одна из моих тем, как помочь людям освободиться от разных болезней. И вы также заходите в свою голову, мысленно, ищете какие-то точки болезненные, какие-то клубочки, какие-то... Может быть, вы осознали, что у вас там нет много желаний. Может, быть, вы осознали, что вы не мечтаете много? Может, вы осознали, что вы живете как, как таракан, как навозный жук, который видите только под носом и ничего дальше. Потому что люди, которые живут и ничего дальше не видят, они живут в таком таком угрюмом состоянии. Они могут тупо зарабатывать деньги, кладывать их в подушку, не радоваться ничего не получать, а в итоге заболевают, и потом эти деньги уходят на их лекарств, на их болезни. Понимаете, о чем я, да? То есть, если вы не получаете удовольствие от жизни, если деньги, которые вы зарабатываете, не даете себе, если у вас нет много желаний незаписанных, если вы не умеете благодарить себе и людям, вот вам одна из причин. Понятно, да? Следующее. Если у вас болит какой-то другой орган и... Вы не знаете, какая причина, например, нога или там еще что-то. Вы не знаете по психосоматике, потому что ну, вы не проходили у меня консультацию, никакой курс не проходили. Ну, вы можете, конечно, найти в интернете. Это все не проблема. Сейчас, слава Богу, мир доступен нам знания. Также фокус внимания. Ищите, ищите причину. Например, болит нога и говорите. «Ах, ты моя дорогая ножичка! Ах, вы мои дорогие коленочки! Вот почему вы меня там опухаете! Вот оказывается, что я не туда иду! Ага! А подскажи мне, любимая моя бессознательная, а где, куда же мне правильно идти? А куда мне пойти? А где мне найти информацию? Кому мне сходить? Кому мне обратиться? Господи, пошли мне такую информацию!» И так далее. То есть вы, по сути, входите внутрь себя, вы ищете, ковыряетесь в себе, копаете в себе для того, чтобы что-то посадить. Потому что копаться мало. Если вы начали копать, нужно научиться сажать то, что вы хотите. Дальше. Если у вас сейчас температура или, ну, неважно, любое другое состояние, которое у вас вызвано общими недомоганием, вполне возможно, что у вас для чего-то свалило, что вы отлежались, что вы выспались чтобы вы пришли в себя, чтобы вы почитали, может быть, какие-то красивые книжки, просто отдохнули. Потому что человек, который не умеет отдыхать, он э, тоже его загоняет боле, так устроено бессознательно, что вас все равно загонит, что вы сделали то, что положено. Потому что гуморальная система наша настроена так, чтобы защитная реакция организма настроена на то, чтобы человек был в балансе. Если человек сам себя не умеет организовать отдых, путешествия, секс, э, покупки, еду, ну, в общем, вот и такое все прочее для удовольствия, то и то, что пашет, пашет, пашет, работает для других, про себя забыл, его очень сильно наказывает. То же самое касается от взрослых родителей, не хотят строить отношения, будучи уже в зрелом воздух, там после 50, 60, после 40. Ну, в общем, да, не хотят строить отношения. Они говорят, да вот я для детей, вот я для внуков. На самом деле они говорят, что они любят детей, на самом деле они ненавидят себя, и они эту ненависть по ДНК к себе также передают своим детям. Думая, что они им там купят что-то, пирожочков напекут, там рыбалку возьмут и так далее. На самом деле детям этого мало. Детям, внукам нужен ваш пример. Манки-ду, манки Какой вы пример показываете, то вы и даете. Поэтому, когда вы не умеете быть счастливы, не, не хотите строить отношения, и обманываете себя и детей, что вы любите детей, и вам не хочется строить отношения, на самом деле вы подаете ущербную программу по ДНК. И у вас заберется... И у вас заберется. Вы забираете, но эти Часто ну, кто-то постарше, я не говорю, что все, я знаю таких много, которые ждут, когда приедут дети, когда им напишут внуки, когда они просто живут на подсосе и, по сути, забирают энергию своих детей и внуков. Потому что сами не умеют быть счастливыми и самодостаточными. Они не знают, что такое путешествие, они не знают, что такое отдых. Для них это на последнем этапе. В итоге они накапливают деньги, в итоге эти деньги хватает на что? На лекарства. И то, если хватает. И таким образом любовь к себе, фокус внимания на том, что у вас есть, дает вам возможность жить другой счастливой жизнью. Ну и еще одна практика. Как быть в том моменте и всегда быть в тех моментах, которые помогают нам с вами брать эту силу? Вот, например, вы проснулись утром. Что вы делаете в первую очередь? По-разному. Кто-то говорит, ой, не хочу вставать на эту работу, кто-то говорит, там что-то болит, кто-то говорит, что вы пора в туалет. Кто-то думает сразу, ой, сколько дел впереди. Неважно, у каждого свое. А что по самом деле нужно делать с утра? Вы просыпаетесь, и когда вы осознали, что вы живы, вы проснулись, вам нужно сказать, спасибо тебе, мое уважаемое бессознательное, потому что именно оно, это бессознательное, является вашим внутренним Богом. Спасибо тебе, Господи. Или наоборот, спасибо тебе, Господи, спасибо тебе, уважаемый бессознательное. Это уже неважно. За то, что я жив, жива, проснулась и могу что-то поменять в этой жизни. Вот такая еще практика. Или еще практика. Когда вы кушаете? В вот этот момент, когда вы кушаете, что вы обычно, о чем вы думаете? Как часто, как правило, сама такая, хочется успеть много, поэтому спешу, тороплюсь. Но я научилась даже, когда я быстро кушаю, хотя стараюсь медленно кушать и наслаждаться, получать после Но тем не менее, когда я тороплюсь, я все равно успеваю поймать вкус кайфа и благодарить солнце за то, что вырастила эту зелень. Людей, которые доставили это в магазин, я там купила ту или другую продукцию. тех, кто приготовил это, если я где-то в кафе или в ресторане, или в другом месте, или сама приготовила, или, или мой человек приготовил, или родной, или близкий человек, неважно. Я сижу, и мне нужно для этого буквально полминуты, фокусироваться на благодарности тем людям, которые участвовали в еде, которую я сейчас кушаю, ведь это энергия. Там где фокус внимания, там энергия. Вы это знаете. И когда вы фокусируетесь на это, вы уже находитесь в том состоянии, когда вы, ну как будто бы вы выпили там, не знаю, 100-200 грамм коньяку, если вы это делаете искренне вам еда получается невероятно вкусная. Вы кушаете в несколько раз меньше. Вы наслаждаетесь процессом и вы благодарите тех людей, которые участвуют участвовали в доставке этой еды на ваш стол. Тарелка, стул и так далее. Ложка. И это просто невероятные вещи, за которые мы обязаны благодарить и получать удовольствие от жизни. Или вы, например... Души. Вы о чем думаете? Вы думаете о том теле, которое вы моете? Вы благодарите воду, которая сейчас идет? Людей, которые сделали эту воду? Этот кран, который сделали? Нет. Редко кто это делает. Почему? Да потому что, во-первых, мы не знали. Во-вторых, мы, даже если вот и узнали, то один процент людей будет делать. Остальные мы с вами, к сожалению, неблагодарные скоты. Поэтому мы живем такой жизнью, которая у нас есть. К сожалению. У тех людей, которые бедность, у которых болезни, у которых нет того, чего они хотят. Потому что сегодняшний мир 21-го столетия, у нас столько возможностей. Я, как черепаха тортила, уже столько прожила на этом свете я знаю, что сегодня вот так вот выйти и провести эфир, господи, да когда это было? Мне вот будет через пару дней будет 61 год. Я даже не представляла, что такое может быть, что я могу находиться в горах, вот так, где шла, остановилась, провела эфир. Понимаете? Телефоны, возможности, лоукосты дешевые, переезды, отели. Это же супер, а мы не умеем быть благодарными. Поэтому я такая же, как и вы, и я не всегда благодарю. Но благодаря тому, что я с вами делюсь, я себе напоминаю еще раз. Поэтому я благодарю вас за то, что были на этом эфире. Я надеюсь, что вы напишите под этим видео, что было полезного в этом эфире, послушайте его еще раз, и тот, кто напишет все пункты, которые вы вычислили из этого эфира, я для вас проведу бесплатную, полную консультацию, которая стоит 250-300 долларов. Полностью проведу разбор с вами, неважно, цель поставим, какой-то блок уберем, еще что-то, но обязательно вы напишите видеоотзыв на эту консультацию. Если вас устроят, устраивает такой обмен, я буду рада, если нет, ну, это тоже ваш выбор. Не всегда слушатели бывают готовы к тому, чтобы что-то делать по-другому. А я, Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт коуч, говорю вам, благодарю вас, до свидания, до следующих встреч. И помните, практики, которые вы сегодня примените, они принесут вам невероятное количество счастья, денег и удовольствия. Просто сделайте это.